Всем огромный привет! На связи Анна Камлевская, и в этом видео я хочу рассказать о своем новом курсе продвинутый курс по технике речи. Я сделала его специально для тех, кто проходил базовый курс, для тех, кто хочет постоянно развиваться, совершенствовать свое мастерство. И сейчас более подробно расскажу о курсе. Я рекомендую для начала пройти базовый курс и затем приступить к изучению продвинутого курса по технике речи. В базовом курсе помимо практических заданий вы получите нужную теоретическую базу, а в продвинутом курсе вы продолжите отрабатывать те умения и навыки, которые получили в базовом курсе. Продвинутый курс не содержит теоретических материалов. В курсе 10 уроков. Каждый урок включает в себя несколько видео с упражнениями, которые позволят вам проработать ту или иную область техники речи, например, голос, дикцию, актерское мастерство и эмоциональность речи, высоту голоса, тембр и так далее. Мне придется думать, какое упражнение сделать сегодня, какое завтра, сколько раз его нужно выполнять, как скомпоновать занятие, чтобы оно было действительно эффективным. Всю эту работу я проделала за вас и подготовила 10 уроков на каждый день. Вы можете проходить один урок 3-4 дня, если видите в этом необходимость. Но можете уделять одному уроку всего пару дней, если упражнения получаются достаточно легко. Таким образом, вы будете иметь базу упражнений на каждый день. Вам не потребуется много времени на выполнение каждого урока, 15-20 минут, и короткая, но эффективная тренировка вашего речевого аппарата готова. Занимаясь по этому курсу, вы сможете поддерживать себя в хорошей речевой форме, а также двигаться дальше, поскольку уровень сложности заданий в этом курсе гораздо выше, чем в базовом. Я готовлю вторую ступень продвинутого курса, где мы сделаем акцент на интонацию, на выразительность речи, эмоциональность, но уже... В этом курсе вы начнете работать с актерским мастерством для ораторов. Это очень важная часть для того, чтобы ваша речь звучала интересно, вкусно, выразительно. Обратите внимание на эти задания и обязательно их выполните. Все задания в этом курсе достаточно простые, но вместе с тем эффективные. Я специально подобрала такие упражнения, которые вы можете выполнить самостоятельно, посмотрев видеоурок. В уроках я подробно объясняю, как нужно выполнять упражнения и показываю. Но также я включила несколько упражнений в этот курс которые я не показываю, то есть у вас не будет примера выполнения. Вам нужно будет потренироваться, сделать это самостоятельно для того, чтобы проверить, насколько хорошо закрепились навыки. Еще раз скажу о том, что у вас будет 10 готовых тренировок. Вам не нужно думать, какие делать упражнения сегодня, завтра и послезавтра. Вы открываете свой телефон, смартфон или ноутбук, включаете урок и делаете. Я уверена, что этот курс принесет вам не только результат, но и удовольствие от выполнения упражнений. Рекомендую присоединиться к курсу. Ваши вопросы вы сможете задавать мне в личных сообщениях. Я всегда всем отвечаю, поэтому прохождение курса для вас будет максимально комфортным и эффективным. Для того, чтобы на сто процентов быть уверенными в том, что вам подойдет этот курс, я предлагаю несколько первых видео пройти абсолютно бесплатно, попробовать эти упражнения и затем принять решение о покупке. В любом случае, я буду рада вам помочь и видеть вас среди моих студентов. Сейчас у вас есть возможность приобрести и базовый курс, и продвинутый со скидкой в 90% Для того, чтобы получить доступ к распродаже, пожалуйста, переходите по ссылочкам в описании к этому видео Также постараюсь оставить ссылки в первом комментарии Переходите по ссылке каждый раз Допустим, вы хотите купить базовый курс, нажали на ссылочку, перешли приобрели, дальше вернулись в моё видео, нажали на продвинутый и также перешли на сайт, купили и можете начинать заниматься. Доступ ко всему курсу у вас будет сразу, вы сможете просмотреть хоть за один день все видео, если вы так хотите, и сможете заниматься в любое удобное для вас время. Также вы сможете задавать мне свои вопросы и я с радостью отвечу. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, кто желает приобрести курс, кто, возможно, занимался по-базовому, поделитесь своим мнением о курсе, мне будет тоже очень интересно. Ну что ж, дорогие друзья, это была самая главная новость к этому часу. Скоро выйдет много интересных, полезных видео, и если у вас есть пожелания по темам видео, пожалуйста, пишите в комментариях. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и риторике.